В течение следующих нескольких минут мы откроем вам то, что никто и никогда не делал до нас. Что, наконец, даст обычному человеку легкий и эффективный способ зарабатывать реальные деньги, не выходя из дома. Улучшенный компенсационным планом, позволяющим каждому получать выплаты, и первый в своем роде передовой продукт, который уже сегодня получает всемирную известность как один из лучших продуктов из когда-либо созданных. Это будущее сетевого маркетинга. Что же делает эту компанию столь сильной, столь волнующей и столь уникальной, чего еще никто не делал в истории этой отрасли? Что ж, впервые в истории вы можете зарабатывать. Не утруждая себя составлением списков и попытками привлечь друзей и родственников. Не тратя ваше время и деньги на покупку и обзвон потенциальных клиентов не обладая какими-либо техническими навыками чем-либо и не привлекая никого в вашу организацию. Никогда. Это Skinny Body Care. Почему Skinny Body Care работает не так, как любая другая компания в отрасли? Потому что мы нашли решение двух важнейших проблем, преследующих 95% людей на нашей планете каждый день. Как похудеть? и как зарабатывать больше денег. Наш превосходный продукт для похудения Skinny Fiber получает международное признание как лучший продукт для похудения года. Примите всего две капсулы Skinny Fiber со стаканом воды за 30 минут до приема пищи, и наш первый и единственный в своем роде продукт поможет вам сжечь жир быстрее, безопаснее и более эффективно, чем любой другой продукт на рынке. Во-первых, благодаря полностью натуральным диетическим волокнам глюкоманан, скинифайбер расширяется в 50 раз в вашем желудке, и вы чувствуете сытость уже до начала приема пищи, что помогает вам есть меньше и обуздать тягу к еде. Во-вторых, чистые экстракты коралумы блокируют образование нового жира, заставляя организм сжигать его запасы и позволяя вам сохранять энергию даже при сниженном рационе. В то время как вы избавляетесь от неподатливого жира и в третьих чаде бугре самый охраняемый бразильский секрет похудения с его уникальной способностью стимулировать сжигание жира с помощью мягкого возбуждения и метаболизма одновременно помогая вам снизить тягу к еде этот чудо ингредиент также проявляет способность к сокращению жировых отложений и даже сокращению объема и образования целлюлита Неважно, сколько веса вы хотите сбросить, как много других диет или программ вы испытали. Используйте Skinny Fiber, подходящий как мужчинам, так и женщинам всех возрастов, происхождений и телосложений, чтобы сжигать вес и не набирать его снова. Навсегда. Skinny Fiber работает. Хорошие новости распространяются быстро, и о продукте такой эффективности захочет узнать каждый. Поэтому мы создали простейшую программу компенсации в отрасли, позволяющую зарабатывать деньги быстро и долго. Когда вы впервые посетите наш сайт и подадите свою информацию, включая ваше имя, адрес электронной почты и номер телефона, наша система даст вам бесплатную временную позицию в компании, так что вы сможете точно узнать, как работает система еще до того, как начать что-либо делать. Пока вы смотрите этот фильм, мы уже размещаем людей под вами так, чтобы у вас была возможность получать за них оплату. В сущности, вы получите оплату за первых трех членов, которые расположены ниже вас в сетевой линии, только за регистрацию позиции и приобретение нашего удивительного продукта. Но вы должны принять решение до четверга, который является днем отсечки. В полночь по тихоокеанскому времени в четверг Наша система определяет, кто начал действовать, а кто нет. Начав действовать и заняв вашу позицию, вы получите вознаграждение. Система поставит вас в матрице перед всеми, кто присоединился к ней позже вас. По мере того, как все больше людей помещается в матрицу, единственным свободным местом для них становится место под людьми, уже занявшими позицию. Это называется перелив. Каждый четверг в полночь наша система помещает всех в Матрицу в порядке их расположения на генеалогической странице. Чем быстрее вы обновите вашу позицию, тем раньше вы будете размещены в Матрице, что даст вам наилучший шанс для подхвата перелива, так как все больше и больше членов будет подставлено в Матрицу под вами, не только на этой неделе. Туда попадет каждый, кто присоединится на следующей неделе, в следующем месяце и так месяцы и годы. Еще более впечатляющим является то, что, чтобы получить оплату, не требуется привлекать участников. Это означает, что вы можете заработать до 1618 долларов в месяц, не привлекая никого. И если вы хотите строить матрицу еще быстрее и зарабатывать еще больше, наш компенсационный план выплатит вам больше только за то, что вы поделитесь информацией о нашем продукте и возможностях с другими. Благодаря огромным быстрым начальным бонусам, бесконечной генерации премий, большим лидерским фондам, возможности достигнуть более высоких уровней в платежном плане, не привлекая никого, и системе, включающей данный фильм, который делает 95% работы за вас, эксперты отрасли называют все это самой простой возможностью организации бизнеса на дому в мире. Помните, четверг – день отсечки. Не медлите. Если вы замешкаетесь, все люди, которые посетят наш сайт после вас, будут помещены в матрицы над вами, что лишит вас прибыли от них навсегда. Занимая вашу позицию, вы будете не только получать плату за тех, кто находится ниже вас, но и за всех, кого приведут они, и тех, кого приведут приведенные ими, и так далее, на всех уровнях вашей организации. Примите решение и присоединитесь уже сегодня. Попробуйте наш передовой продукт для потери веса Skinny Fiber. Займите вашу позицию в самой быстро растущей компании в отрасли и приготовьтесь наслаждаться жизнью. Добро пожаловать в Skinny Body Care!